Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, всем вам известно узелковая магия. По-другому называют наузная магия. Узелковая магия, она тем и сильна, что вы как бы не взначай не видя привязываете к себе определенную энергию. Вы заряжаете эту нить энергии, которые внутри вас, которую вы призываете, на что настроены, и привязываете к себе. Наузная магия была известна испокон веков. Узелками делались обереги, защиты, красная нить на запястье от сглаза или от врагов. Кроме всего прочего, красную нить привязывали перед каким-то важным событием, то есть привязывали э, силу удачи к себе на то время, пока она нужна, говоря определенные словам, например, там эту нить привязываю, да, удачу, а нить связываю, удачу к себе привязываю, пока нить на моем запястье, чтобы было, как я хочу, как я приказываю и так далее по-разному. А потом с этой ниткой на запястье шли на важное дело. Дело получалось, вот они откупались и сжигали нити. У меня есть несколько таких ритуалов вам подаренных. На самом деле наузная магия к нам пришла из Скандинавии. Вопреки всему, это не славянская магия. Но очень широко осталась в славянской культуре. Славянская магия в основном была связана э, с определенными оберегами, знаками, э, обращениями к богам, чурами и так далее. Но поскольку скандинавы, скажем так, немало роли сыграли в нашей истории, многие из наших великих княгинь были по крови скандинавки, Германки, немки, ну, сейчас они немки, тогда они, это были германские народы. Вот вместе с ними и культура на магии потихоньку просочилась к нам сюда. Это незримое привязывание к себе определенной энергии. Вот у нас есть 9 узлов. Девять Денеж денежных узлов я дарила, и люди очень хвалят. Говорят, что очень хорошо получается. Вот я дарю еще один ритуал. Это имеет немного, знаете, несколько таких разных направлений. Во-первых, здесь есть византийские элементы. Например, багровый цвет. Это цвет э людей плодородных кровей. Погреница, багровый цвет, то есть цвет зари, это пурпур еще называют, да? фиолетовый можно назвать цвет. В общем, фиолетовый цвет носили в основном люди знатные, люди знатного происхождения. Этот цвет разрешался только императорам. впоследствии, когда завоевали османы Византийскую империю, разрешалось только представителям Османской династии, то есть Али-Осман. Дорогие друзья, этот цвет получали из определенных морских ракушек, поэтому, как правило, жены султанов, которые были простого происхождения, очень любили этот цвет надевать, фиолетовый цвет, и часто надевали. То есть они как бы компенсировали свою не незнатное происхождение этим цветом для благородных, тем самым подчеркивая, что э, раз уж нам это разрешается, значит мы чем-то более превосходны, чем вы. И этот цвет считался приносящим удачу вообще вот этот багровый цвет или пурпур. Красный цвет считался цветом э, счастья, богатства, цветом изобилия, потому что красные это не только красивые красные еще означает могущество сила На гербах, когда мы изучали геральдику на гербах многих стран многих народов изображается красный цвет красный цвет находит свое место. Красный цвет вопреки всему это не цвет крови на флагах и гербах это цвет могущества силы славного прошлого если хотите так. Зеленый цвет. Зеленый цвет больше восточный цвет. На востоке зеленый цвет считается цветом благополучия, силы, чистоты и так далее. То есть, не зря, скажем так, в исламе в основном флаги красили, да, в зеленый цвет. И сейчас во многих культурах осталось. Считается цвет ислама зеленый. Но здесь дело не в религиях, абсолютно и в культурах, просто Объясняю вам, почему эти цвета выбраны специально. Если вы посмотрите магию цвета, у меня есть такой ролик, вы поймете, почему определенный цвет это отвечающий за определенную, как бы, скажем, сферу деятельности человека. Вообще в природе нет цветов, это наши глаза нам это показывают, и те объективы и камеры, которые мы изобрели, тоже приспособлены как видеть, как наши глаза, ну, практически, это искусственный глаз. На самом деле во Вселенной нет цветов, абсолютно все бесцветно, дорогие друзья. Да. Но откуда цвет э, образуется? Это соединение определенных энергий. Если эти энергии совпадают, получается определенный цвет. А значит, это еще раз доказывает, что цвет обладает энергией. Черный цвет. Черного цвета вообще в природе не существует. Черный цвет ⁇ соединение всех цветов. Всех цветов, которые на... есть в нашей природе, в мироздании. И именно поэтому черный цвет, он, именно магический цвет считается, поскольку она в себе воплощает все энергии, которые существуют. Итак, вам для этой, этого ритуала нужно три нитки трех цвет цветов. Найдете, можете взять мулины. Они тоже из шерсти делаются в основном. Значит, красный цвет, пурповный или фиолетовый цвет. Да? Багровый называется еще. Ну, немножко так потемнее и поярче, но одно и то же, собственно говоря. Зеленый цвет. Кусок черной ткани. Туда нужно обмотать три э, пятака и три свечи трех цветов, точно таких же, зеленый, красный и фиолетовый. Если хотите, найдете. Если фиолетовый не можете найти, ну, можно какой-нибудь другой заменить в принципе, но нити должны быть именно такие, которые я вам говорю. Да, в любом магазине для кройки и шитья продаются эти нити. Это не проблема вам приобрести, на самом деле. Они вам еще много-много раз пригодятся, потому что я вам буду давать различные работы. Значит, эти пятаки положите в материю и свяжите вот таким образом, чтобы получилось такой узелок с пятаками. Разделите вот эти нити... Края вот так привяжите, чтобы было аккуратно. И начитайте три раза. После чего надо будет привязывать. Ну, сейчас по ходу вы поймете как. Руку вот так положите и говорите. Три реки стекаются. Три реки в море вливаются. Имя тем рекам. Деньги, удача и фарт. Имя тому морю мой дом, Мои сундуки да мои закрома. Как те три реки к морю стекаются, Так и злата, серебро и деньги В мой дом стекаются. Как те три реки к морю стекаются, Так и деньги, удачи и фарт В мой дом стекаются. Как те три, три реки к морю стекаются, Так и имущество в мой дом стекается. Узлами нити связываю, удачи, деньги и фарт к себе привязываю. От сил удачи, денег и фарта по одной монете мне в дар, где монеты, туда и деньги придут. Ко мне дорогу найдут, да у меня останутся. Немного устало сказывается, не обращайте внимания, все нормально, в принципе. Текст выложим и поймете. Пойдемте дальше. Вот так соедините воедино все эти три нитки. Нужно делать пять узелков. Значит, первое дело, и мы говорим. Первым узлом деньги к себе привязала. Вторым узлом деньги к себе направляю. Третьим узлом, мне богатеть. Угу. Четвертым узлом, удачей владеть. А пятый узел все за мной закрепит. Так, надо вот аккуратно. В принципе, не обязательно в каком месте привязать. Главное, чтобы их было пять. Вот, а пятый узел все за мной закрепит. Вы привяжьте аккуратнее. У меня немножко не очень получилось, но это не важно. Главное, что я вам объясняю. Потом берете это и положите себе в сумку или в кошелек, ну, смотря куда поместится, в принципе, не принципиально. Если потеряете, переделываете, если порвется или что-нибудь случится, это все вытащите, сожгите и переделывайте. Она просто потеряет силу, не более того. И за короткое время вы заметите, что если вы торгуете, то деньги идут от вашей торговли. Если вы чем-то занимаетесь, то у вас больше заказов. Одним словом, сразу перемена ощутится. на узной магия, она сильная, очень быстро работает. Свечи потушите. Можете использовать и в других ритуалах. Это здесь не принципиально. Все. Удачи вам.